На протяжении четырех лет, последних четырех лет, президент Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Это был по-настоящему героический человек всей своей деятельностью, он самым убедительным образом доказывал, что нет и не может быть никакого знака равенства между бандитами, террористами и целым народом. Фактически все эти годы он прикрывал собой и Чечню, и чеченцев. И уверенно вел свою республику к мирной жизни. Матхажи Гадыров ушел из жизни 9 мая, в день нашего общенационального праздника, в день Победы, и ушел непобежденным.